Именно ты пойдешь на эту ярмарку и получишь не по а могучие могучее представлениях и залапаешь каких-нибудь тян А ну если ты девушка, то тем более Да! ты что Да, ты выглядишь как тюлень Чёрт, получилось я не тюлень, я кайот. Тюлень койот Я последний раз шли когда Почти как редкий покемон, только ярмарка минуты до инцидента. Три, два, один. Они идут! камень! Извини, что ты думаешь о ярмарке Камень? Все хорошо. Все хорошо? И это все, что у тебя есть за мысли о ярмарке? Прекрасные мысли. А ты что думаешь о ярмарке Акаме? Все супер! Ярмарка Все супер. Отлично. А ты что думаешь о ярмарке Акаме? Что вот. ты делаешь? Снимаю пенку. мой микрофон, мой микрофон. Хорошо. Мелочь какого -то. Это твой донат, слышишь? Оооо, сура мой донат. Чувак! Блин, вот у тебя настоящая кухонь. Давай. Что за А я режиссер. Рыжий сёрф? Да, режиссер. Нормально. На, нормально, удар. Давай рекламировать водичку, и тогда будем на деньги много получать. Давай лаймы? Нет. Саша! Э, давай, сибирский бор, Россия. Не пейте это. Да. Не надо. Скажи, как, как быстро смывается эта краска? Я не знаю, я хожу с ней уже неделю. Нормально, почему мои волосы так быстро смываются? Без понятия чего. Что хотела купить здесь? Подушку бы немашку, но я не нашла вот принт, который мне нужен. Ну как жаль. Ущербная. Серьёзно? Блин, неужели большинство людей, которые здесь ноют мои видео? не хотел попасть в камеру, они а попали. ищите Ярмарка. Канал Лимифокс. Девочка, ты сколько эти волосы растила? Много. Много? Я всю жизнь. Не смотри, какие у меня. У меня короче, чем у тебя. Лошадиная Нормально. Мне не подходит этот шампунь. Блин, обидно вообще-то. Я Лимифокс. давай Конфетку хочешь? Хочу. Да. Сейчас дам. Давай просто снимать людей, просто, чтобы они думали, а что происходит? Ну ладно, подойду, что ли? Любимый аниме. Темный дворецкий. А самый красивый персонаж вообще в Это Себастин, я просто. Все-таки. Да. Хорошо, а чем, кроме аниме, увлекаешься? Ничем. Какое у тебя первое аниме, который ты смотрела? Хвост Самая Самое первое. А, я как-то не смотрела. Вот ты о ярмарке узнал? Мне сообщила, по-моему, она волонтер Ульяна. Что вообще хотела купить здесь? Хотела вообще дневник с пеналом, но я нашла ручку, еще и закладку, еще и это прикупила. И все равно деньги еще остались, поэтому сейчас пойду еще шариться. Какое у тебя первое аниме, которое ты смотрела? девушки возлюбленные знаешь кто мне посоветовал я смотрела и мне как-то мне тоже а, я против аниме ты чем увлекаешься еще гарри поттером фильмы там всякие и чем все окей вырежи меня нет не выезда хорошо ты кто я лими фокс она ведет но, но на сей раз я в ушках, и меня повысили. <связь> да. Я хотела спросить вас, откуда вы узнали о ярмарке? Макс сказал. Какое <связь> у вас первое аниме, которое вы смотрели? Давай, давай, есть. Остальное Ангелы З. Вы играете в покемонов? Самый актуальный вопрос. Нет. Нет. Нет. Да. Мы не подсилины до да. да, да. А кроме Аками вы куда-нибудь еще ходите? Конечно. Везде. Ну вот где аниме штуки продаются. Вот эта вот девочка, она создательница кода сходок. -аниме реклама, реклама. Слушай, давай скажи, где, когда следующая сходка? Воскресенье. Ты, да. я, мне, мне два друга или три уже рассказывали об этом. Здорово. Сколько фанатов у Да. Как Понятно. бы. Еще сэмпай. Еще симпай. А Это куда прикольно. бы вы хотели больше? В Аниме или в Японии? В Аниме. Я в Японии жила там очень офигенно, но суши не очень-то и класные. Если пробовать отдельно какие-то, то можно еще поесть. Я бы хотела хотя бы просто съездить туда. Как-нибудь попробую, привезу тебе что-нибудь. Я много а, комочек чего. Я Окей. просто тебя смотрю, я люблю твои блоги, ты приходишь. Конечно... Когда приезжаешь в Японию, ты сначала начинаешь думать, типа, что тут все толерантные, тут никто тебе не поможет, и все, у каждого свое дело. Ну, на самом деле не так, они даже в лепешку могут расшибиться, чтобы помочь тебе найти дорогу до куда-нибудь. Ну, дальше они не заходят. А как только приезжаешь с Японии в Россию, начинаешь понимать, что тут куча быдла, и ты здесь никому не нужен. Спросишь дорогу, тебя могут проигнорить. Потому что это Омск. Это, это вообще Россия. <staying in> <water> тут правая, левая. Нормально. Давай еще рубрика Секреты Японии. Вторая часть. Давай. Секреты Японии. Самый главный секрет Японии в том, что. В ней постоянно совершается самоубийство, хотя это и так уже ясно и известно многим. А вот это вот мнение было известно. Каждые это 40 минут виноват. в Японии умирает по 2-3 человека от самоубийства. Это все лайт. Это не лайт, а по это посерьезу подсчитываются реальные. Сроки. Я Ладно. читала новости, смотрела. Надо Каждый бы раз мне тоже. Было... В Японии очень много домов с призраками, как считают сами японцы, а на самом деле так да. не считается и по сути просто заброшили дома. Это, это, это часто, кстати, по Почему именно этот косплей? Потому что меня вдохновляют акадские. Я... Это даже не косплей, это просто плач. Но все равно, а кого бы ты еще хотел косплеить? Канеки, наверное. Кто, какой самый классный парень вообще в аниме есть? Каком <свят> ну, вообще, в каком именно? вообще в каком-нибудь. Самый классный. Наруто Агара. Он просто прекрасен. А, кроме аниме, ты чем-нибудь еще увлекаешься? Э -э рисованием. Блин, это <свят> здорово. <свят> Я не умею рисовать. Почему ты именно этот косплей выбрала? Она мне нравится. Я еще не понял, что хотела покупать. Да, потому Блин, что прикольно. волосы подышили. Ты сама сделала косплей? Нет. Нет. Не машины. Вы не крутые. Ну у меня машинку еще не купили, ну бывает. То есть. Давайте. Пучок, можно спросить? Типа кого хотела косплеить? Я скорее всего бишамон. А это кто? Это, это из из бездомного бога богиня войны. А какой у тебя любимый аниме? У тебя аниме Fairy Tail. Хорошо. Ну и еще. Да. Говоришь. Еще бездомный бог любимый. Ты чем кроме аниме увлекаешься? Я я люблю я очень люблю рисовать. Что-то все нравится. Кого бы ты хотела косплеить? Любого персонажа, в принципе. А кто тебе нравится из аниме? Из, из э, пацанов. Их слишком много. Ну знаю, но может есть кто-то Наверное, Конеки. Ты чем кроме аниме еще увлекаешься? Кей-поп. Почему именно это? не знаю, я ими недавно увлеклась. А так в основном аниме, рисование и кей-поп. В принципе, все. <с1> <свист> у меня такое чувство сейчас было, что у меня юбка слетела. Вы бы кого косплеить хотели? <постит> Чего? Косплеить кого бы хотели? Айсун <постит> посмотрели. Ну я почти как она. <постит> <постит> ну почти. А какой первый они моего посмотрели? А? Ходячий замок. Кого? Ходячий замок. Ходячий. И сейчас. Пасао, Где-то асуна была. Вот он. Какое? Блич. <связь> Кроме аниме чем увлекаешься еще? А, вышиваю, рисую, иногда на гитаре играю. Вообще в это рисует. Ты бы хотела попасть в аниме или в Японию? В Японию. Я бы тоже. Вообще нормально, что сюда взрослые ходят? <связать> ну, если уж совсем взрослые, то Ну, я же видела тут Дедушек всяких бабушек. Ну это странно, конечно. <связать> ну, ладно. <связать> ну у них, наверное, просто деньги есть. <связать> ну да, видимо. Такой тайна такой с подушками такой сидит. <связать> Мое! Маленький. <связать> ну, да. Это мой сценарий, ты хотел его забрать. А сейчас уже не заберешь. Не, в прошлый раз. А, скажи, ты какое первое аниме смотрел? Этот. «Ведьми на почты". Кто тебе из девушек нравится и вообще из аниме? <с army> У меня нет любимых героев. Ты <с Rag vér steady> существуешь вообще? Ты в аниме или в Японию хочешь попасть? И туда, и туда. Да, так, ну, сначала туда потом да, туда. Да, да. Ты что здесь купил вообще, кроме... И все? Да, я это не что? могу понять, как их Круто. одевать, это из-под них. А, я не понятно. могу понять, куда это вешается. Привет. Привет. Привет. Вот Привет. Я не буду с тобой разговаривать. Ты со мной уже говоришь. Херхер Джеймсон здесь. Окей. Okay. You know? Тогда последний вопрос. В каком косле вы бы прийти? Если бы мог... Даже не знаю Когда я с тобой, я скучен. Ты же котов не любишь! Потому что... Потому что Ярик любит кота Нет! А это, отбира, и леса, все Как ты согласилась быть волонтером? Меня позвала вот эта вот дама на аниме ярмар. вот от нее узнала, она меня подсадила, все вот она сделала. Почему ты стала волонтером? Это ж весело. Что еще? Да. Какое ты первое аниме посмотрела? Первое? Это был Fairy Tale, я помню. Да. А любимое какое? Любимое? Их очень много. Наверное One Piece. О, знаю. Ой, ой. Ты хотела бы в аниме или в Японии? И туда и туда если бы ты хотела косплей то кого бы банфиз а, тоже не знаю каких-нибудь милых тянок а, только у меня фигура не совсем подходит под милых тянок Ну и ладно пупырку зато и стимул вот пупырку вот под и это и подходит. идем еще раз привет еще жасть. Пока. Здесь, здесь, здесь. Да, не ну, наверное, Не видно. И, типа их много. Точно яой будет? Нет. Нет. Нет. Ну ладно, попытайся сделать яой. Даже если не получается. Тогда завезем тянуть. Хорошо, еще много купим. Когда они станут. вы зайдите на него там посмотрите все ясно.